ну здравствуй мир и сегодня в принципе такой ну не очень веселая для меня тема я не очень люблю расставаться с хорошими лыжами которые меня радовали которые были веселыми на которых мне кататься даже на тестах нравилось поехали ну что ж если кто помнит историю серии Iconic те помнят что была сначала 80 очка Ти хорошая потом ее убили сделали 85 очку Ти хорошую в этом году все, которые были плохие, остались без изменений. 85-ку переделали 84-ку и переделали ее полностью, включая ее богатый внутренний мир. Ей зачем-то там изменили нос и что-то там поменяли, напихали какого-то усиления. Вот, и обещали, что прямо она будет огонь-огонь. Вот, огонь -огонь. вот э, взял я огонь-огонь, поехал сжечь-жечь. -жечь. Вот, э, в итоге что-то зажигать, как-то вот не зажигательно зажигается. Потому что ситуация в следующем То есть лыжа получилась такая, что Там где от нее Ждешь какой-то эффективности Соответствующей ее классу Уровню, там, геометрии И всему, да, вот этой эффективности Абсолютной ноль, да, там ее нет Там где, как бы, собственно, наоборот Ты не ждешь, потому что, казалось бы, ничего Такого от нее там быть не должно И, в принципе, ты понимаешь, что в этом классе Лыж этим, там, таким катанием Никто не будет заниматься, вот там она выстреливает ну, в частности, в частности, да, талия 84, ну, хороший такой универсал, то есть, на мой взгляд, это вот там, да, жесткое внетрассовое какое-то пространство, они должны прекрасно работать. Вот, они там не работают, то есть, разбитая трасса, они должны там работать, они там не работают. То есть, на крутом участке они не маневренные без скорости, они тяжело пробрасываются, они затупливают, задник требует внимания, вот, при этом... Носок творит какую-то чехарду, то есть он то ли пытается за что-то цепляться, то еще что-то. В общем, лыжи на крутке требуют внимания. Вот, на буграх они, не маню, они втырчиваются в бугры, бьются в них лбом, бодаются, не хотят ничего не облизывать, не объезжать никак, вот никак. Вот, и в итоге, да, мы имеем проблему. То есть бугры, разбитый склон, нам как бы тяжко. Вот, как только мы выезжаем по ложничок, с мягким хорошим ровным снежком такой а трассовое катание вот тут лыжи вдруг начинают петь там песни там от и любви Говорит, вообще, вот мы прекрасно, оказывается, караем в стиле гиганта Ну, другой вопрос, что, как бы э, В принципе, я знаю лыжи для гиганта Которые на буграх едут веселее, чем эти там, да? При этом на, в стиле гиганта они не едут вот так, как хотелось бы ехать в стиле гиганта У них нету динамики в стиле гиганта У них нету эффективности стиля стиле гиганта И вообще, как бы, ну, они не лыжи для гиганта Ну, да, у них есть крезанная дуга, да Она там, при том такая, 15-17 с половиной да, она как бы острая, да, она ровная, да, можно там в носочек поиграть, подубаситься Но вылетели на жесткий, улетели, да, как бы сошла лыжа Лыжа не просто сошла, лыжа сошла жесткой, ду, ду ду ду ду да, ударами, рывочками, да Вернуть ее обратно тоже как бы, ну, надо зарезать с самого, в принципе, начала То есть так вот там по-легкому не вернуть ну и как бы получается, что куда ни плюнь, вот тут везде как бы ничего хорошего не получается. Везде какая-то ерунда. То есть вот это да, там ради резаного поворота брать Тали 84 Айконик, ну как бы смысл какой. Ну, Volkl, Re-Stiger, GS. Блин, маневренность больше, вариабельность в резной дуге больше, динамика прям бомба-пулемет пуляет, да. Просто улетели там Atomic, там X9, вообще вариабельность просто заоблачная. По буграм просто как по детскому миру среди игрушек, да ну вообще шикарно, ну как бы ну что, ну зачем, ну смысл ну я понимаю так, что ну как бы, видимо, К2 там что-то решила расстаться с хорошей серией Iconic, с ней попрощаться как-то ее куда-то списать, утилизировать в общем, так же, в принципе, как она там торжественно с годами утилизировала свои там велосити, которые были неплохие там туда же ушел у них чарджер, который там размножился, и в итоге стал ничем размылся. Да, ну, видимо, сейчас туда же пойдет веселый оконик. ну и в принципе да, давайте помашем ему ручкой, попрощаемся но в принципе компания не наша нам как бы-то не жалко, то есть мы там как-то сами решаете, сами принимайте свои вот эти вот решения на грани идиотизмом но это такой не первый случай шикарного менеджмента, но тем не менее, как бы оно так работает, видимо, деньги во главе угла, вот, тем не менее, ладно, будем искать хорошие лыжи, нам-то кататься, вот нам нужны хорошие, я пойду искать следующие хорошие, вы, чтобы не пропустить, подписывайтесь на соцсети, везде подписывайтесь, пока